Если Чечня выйдет из состава России, как ты думаешь, возможен ли военный переворот и смена власти? Тогда советнику не совсем понятен твой вопрос. Тамсо, добрый вечер. Как вам европейская жизнь? Лучше, чем в России? Добрый вечер, Александр Болотов. На уровень, конечно, лучше, чем в России, выше, чем в России, спокойнее, чем в России, стабильнее, чем в России приятнее, комфортнее. В общем, очень много таких хороших, приятных слов можно говорить по этому поводу. Конечно, здесь лучше, чем в России. В России вообще жить крайне некомфортно, особенно если ты чеченец, если ты мусульманин, то это вообще сложно. Уровень жизни в России можно, наверное, сравнивать с какими-то странами постсоветского пространства, которые остались под влиянием России, и с такими странами, Типа, ну какие-нибудь банановые страны там Африки. Хотя в банановых странах Африки я не был, но приблизительно я понимаю, что там такая жизнь, такой же уровень по различным travel-блогам и так далее. И СМИ я приблизительно понимаю, как они там живут. А в странах бывшего Советского Союза я был, и могу точно сказать, что очень похоже отношение власти к людям, Просто то, что ты, вот как, даже как турист, когда ты сталкиваешься с какими-то э, представителями там, ГАИ или прочими какими-то людьми э, из администрации и так далее, и у тебя прям бывает такое дежавю, в некоторых случаях даже более, еще хуже, ты, тебе даже кажется, что в России в этом плане, наверное, по, получше было бы, полегче. Так что это, надо Россию с ними сравнивать, Европа это вообще не, для, не сравнение а для России. Ну, ну, судай, Аллах, чтобы ты устроился на работу, начинающуюся в 5 утра. Тогда бы я посмотрел на твои поздние эфиры. А сколько боли было в этом сообщении. О, Борг прости, дорогой брат, но реально изменить расписание мы в этом плане не можем, к сожалению. Нас ведь все-таки смотрят в России не только люди, которые живут по московскому времени в этом часовом поясе. Есть те, кто живут в, на Дальнем Востоке, есть те, кто вообще живут в Соединенных Штатах Америки. Представьте, какой дисбаланс по времени. Но все привыкли к этому времени. Те, у кого реально возникают проблемы из-за того, что они рано, допустим, едут на работу, Ничего страшного, дорогие друзья, если вы пропустите эфиры, посмотрите их потом а, в записи, или какие-то там важные моменты из эфиров, я обычно делаю вырезки, так что, в общем, мы вам это простим, отсутствие вас в прямых эфирах, но, конечно, я был бы рад, если вы здесь были. Ассаляму алейкум, Тумсов, в будущем не собираешься переехать в Афганистан, страна же шариатская, как, как ты и хочешь, по мне, каждый мусульманин должен жить в странах, где есть шариат, там тебе будет безопасность. Ассаляму алейкум абракату ас талибан, давай мы дадим Афганистану сначала построить свое государство, привести себя в порядок, а пока там идет просто война до сих пор. Никакой, никакой стабильности в этой стране нет. Они сами себе не могут обеспечить безопасность, как они обеспечат ее мне и другим. Поэтому давайте сейчас просто будем наблюдать, делать за них дуа, чтобы у них все получилось, чтобы афганский народ наконец-таки получил долгожданный мир, который они на протяжении лет 50, по-моему, по последних не видели этого мира. Надеемся, что хоть сейчас они его увидят. Давайте и пожелаем им успехов, чтобы страна стала развивающейся, а потом уже будем думать о том, стоит ли вообще туда ехать как туристу даже, чтобы посетить эти места. Привет, если завтра все на земле станут единоверцами, то прекратятся ли войны, или их станет еще больше? В чем причина конфликтов? В том, что люди разные вне зависимости от религии или наоборот одинаковы. А на самом деле, я думаю, это неизбежно, даже если все станут в этом мире как ты говоришь единоверсами, все равно будут разные убеждения, разные понимания, и все равно будут конфликты. И даже если эти конфликты будут не на религиозной почве, они будут на почве политической, экономической и какой-то иной, но они все равно будут. Томсо, почему талибы ущемляют женщин? Тебе нравится их политика по отношению к женщинам? Но я пока не видел каких-либо ущемлений. Все те претензии, которые им предъявляют сегодня в основном либеральные СМИ России и ну, странах Запада тоже, это претензии за то, что было в прошлом, то есть с 1996 по, по 2001 год. А сейчас вроде они наоборот пошли на, как это сказать, на определенную либерализацию своих своего отношения к женщинам, поэтому пока я не знаю, за что их критиковать. Давайте опять-таки дадим им показать, как они себя будут вести и с женщинами, и с мужчинами, и с окружающими странами, и со всем этим миром. Тогда мы поймем, что, что в этом хорошего, что плохого. В том числе, Украине другая ситуация была при революции во-первых, украинскому правительству было куда бежать, и западным странам тоже невыгодно было объединение с Россией. Но везде есть какие-то свои индивидуальные моменты, мы всегда найдем какие-то отличия, но факт остается фактом. Там, где правительство, а точнее один чувак, тиран, обезумевший, не хочет отдавать власть, наподобие Лукашенко, например, Путина, когда они применяют против людей всевозможные репрессивные методы, бороться с ними путем голосования, мирных каких-то там акций, протеста, но это, это не работает, это не, не даст никакого результата. Вот о чем я говорю. Посмотрите, что произошло и происходит в Беларуси. Вот попробуйте там с помощью выборов, умного голосования, с помощью мирных протестов, когда вы будете снимать обувь, залезая на а, эти лавочки, чтобы их не пачкать, попробуйте так свергнуть обезумевшего тирана, который этих снявших себя обувь и ставших на лавочки протестующих будут дубинками оттуда скидывать, забирать в этот окрестина и там а, пытать и унижать. Так не борется с подобными режимами. Я ни к чему не призываю, как бы я ничего не предлагаю, но я точно знаю, что это ну не рабочие методы. Когда Слан Масхадов встречался с Ельциным в 99-м был договор, что пошло не так. В 99-м он не встречался с Ельциным, наоборот, в 99-м ему не дали с ним встретиться. Началась война. Масхадов и Ельцин встречались в 97-м, когда они подписали этот договор. После этого были ли у них встречи, я не помню, может еще какие-то были, но в 99-м точно не было. В 1999 м с, с, с Путиным встречался Ахмат Кадыров, когда на квартире, то, что рассказывал нам э, Рамзан, что они на квартире где-то встречались. Вот это как раз, видимо, тот момент, когда Кадыров стал открыто уже выступать за Россию. В Европе есть мечеть, как вы вообще ходите на на мазг? Конечно, в, евро, в европейских э, городах, есть мечети в крупных городах, там где мусульмане живут, там есть мечети. Здесь в шведских городах, в крупных городах, есть прям вот мечеть-мечеть. То есть это как она и по документам официально, это мечеть, где там минбары, она и выглядит как мечеть, прям мечеть. В каких-то маленьких городках мусульмане открывают, допустим, какие-то культурные центры и что-то подобное, и... Эти же здания служат как мечеть. То есть с виду они не являются мечетью, по документам это тоже не мечеть, но по факту это мечеть. Так что мечети есть. А если Чечня выйдет из состава России, как ты думаешь, возможен ли военный переворот и смена власти? Тогда советнику не совсем понятен твой вопрос. Если Чечня выходит из состава России, то какую власть нам нужно свергать? О каком военном перевороте может идти речь? Так как выход из состава России подразумевает, что российская власть, которая сегодня в Чечне, ее больше там нет. Нам ее свергать не надо. У нас появляется наша власть. Мы проводим свои выборы, избираем президента, парламент, все ветви, органы власти и живем. И вот этот, эту власть, избранную нами, эту власть, избранную нами, какой смысл нам свергать? А если же ты имеешь в виду Кадырова и его режим, то это не чеченская власть, это как раз-таки российская власть. И если мы уходим из этого России, то этой власти там больше нет. Она уходит вместе с Россией в Россию или на тот свет.